Ребят, всем привет! В этом видео покажу, как через робота делать посты на свою стену автоматом сразу на все странички. Для этого заходим в настройки. Сейчас сначала мы подготовим пост. Здесь выбираем посты. Добавить пост. И как ты его называем для себя. Было понятно, что это именно тот пост, который нам нужен. Ну, например, я его назову, там сегодня у нас 16 апреля, я назову его 16 апреля. Где текст поста, я копирую его со своей странички, на которой я его уже разместила. То есть, либо вы его пишете там вручную, но это неудобно, потому что там смайлики нельзя поставить, да. Поэтому я его сначала на одной страничке пишу вручную, потом отсюда это копирую и вставляю вот сюда. Теперь смотрите, чтобы прикрепить картинку или видео, нужно, чтобы эта картинка была загружена именно уже ВКонтакте. Или это видео должно быть загружено ВКонтакте в таком формате. Видите, да? То есть, вот она у меня, эта картинка уже у меня на страничке ВКонтакте. Правой кнопкой мышки, я на нее копирую. А нет, бру не правой кнопка, я просто ссылку эту копирую. Копировать нажимаю. И вставляю вот сюда. А на видео точно так же. Видео не с YouTube должно быть, а именно вы его загружаете. Сейчас покажу. Вот здесь вот видеозаписи. Вы загружаете видео именно как файл. То есть вот добавить видео. Это не очень удобно, конечно, да. Но поэтому... Ну, лучше использовать картинки, когда вы посты делаете через робота. И нажимаете не добавить другого сайта, а именно выбрать файл. И загружать с компьютера. Да, это про видео. Так, вернемся. Все, я здесь добавила все, что мне нужно. И нажимаю дальше. Это я закрываю. И теперь мне нужно, чтобы именно на моей страничке, да, если у вас робот точнее, в вашем роботе установлены только ваши странички, то тут, понятное дело, как бы без выбора, да. У меня есть странички также моих девчонок с команды, да, Светки, кого я тоже добавила сюда в робота, потому что у меня безлимитная версия, и я могу отдельно, то есть я их в группы разделила, да, свои там по фамилиям, да, других девочек, и я могу выбирать, на какую группу дать задание. То есть, например, сейчас я буду делать задание опубликовать пост на своей страничке, на каждой из своих рабочих страничек, на всех 26, да, которые у меня сейчас находятся в роботе. Для этого нажимаю «Задание», «Тип аккаунта ВКонтакте» и здесь ставлю публиковать пост на своей стене». Нажимаю «Дальше». А здесь выбираю только один раз. То есть, этот пост мне нужно только один раз разместить на моей стене. И здесь не случайный пост, а именно выбрать пост из коллекции. И выбираю тот пост, который я сейчас добавила. Да? Вот 16 апреля называется. На него нужно нажать два раза. Вот здесь написано «Двойной клик по строчке в таблице для выбора поста». Вот, нажимаю два раза. Все, он у меня выбрался. Вот он, 16 апреля написано. И здесь нажимаю «Дальше». Здесь задание я называю, опять же, ну, как мне удобно, да, чтобы я поняла сама потом, какое задание мне нужно поставить. Да, и нажимаю «Дальше». И теперь нажимаю «Настройки», «Планировщик заданий». Здесь нажимаю «Добавить задачу». Выбираю группу аккаунтов, то есть я выбираю сейчас свои аккаунты. Задачу запускаемая, мы ее назвали сейчас 16 апреля, да, и время запуска. То есть давайте поставим там плюс одну минуту, ну, через одну минуту, чтобы у меня они разместились. И здесь тоже, соответственно, прибавлю. И нажимаю «Готово». Здесь я не нажимаю «Запускают каждый день», да, потому что мне пост нужно только сегодня один раз разместить. И все. То есть э, здесь у меня уже автоматически задача запустилась, потому что время да, уже пошло. Но если у вас э, вы поставите на чуть более поздний срок, да, здесь будет кнопочка «Запустить», по-моему, она будет называться. Вы на нее нажимаете, и в нужное время вот, через аккаунты вы сможете посмотреть, что у вас задание пошло выполняться. То есть сейчас у меня на моих аккаунтах выполняется задание. А на других аккаунтах, видите, оно не выполняется. То есть я выбрала только свои. Ну и давайте посмотрим. Да? Вот сейчас, например, у меня страничка, одна из рабочих страничек, выглядит вот так вот. А, уже разместился пост. пост. Вот 22 секунды назад да, у меня пост уже разместился. Классно, да? Вот 36 секунд назад тоже пост разместился. Хотела вам показать, что здесь еще не было поста, а сейчас он уже разместился. Здорово. Вот. Ну, то есть вы можете зайти потом и проверить, ну, желательно это сделать, особенно в первый раз, когда вы будете делать, да, проверить, разместился ли у вас пост, чтобы удостовериться, что вы правильно все сделали. Вот, ну, вот на этом все. В принципе, ничего сложного, да, как настроить автопостинг на сразу все свои странички. То есть мне здесь не пришлось бы 26 раз заходить на свои 26 страничек, да, и размещать этот пост. И автоматом это все разместил робот. Очень удобно. Пользуйтесь.